Мы дадим свои рекомендации. Для раннего определения банкротов существует в том числе коэффициент Альтмана, измеряющий степень риска банкротства каждой отдельной компании. Альтман для построения своей модели использовал 66 американских компаний в самом начале 1946 по 1965 годы. 33 из них обанкротились, 33 остались финансово устойчивыми, то есть пища для размышлений у него была. Вначале он использовал 22 финансовых коэффициента, но затем остановился на основных 5. В итоге он получил модель для определения класса предприятия «банкрот», «не банкрот», и те, кто находится в зоне неопределенности. Вообще, тестирование проходило в три периода. И в каждом периоде использовалось свое количество предприятий. В первом это 86 компаний, во втором это 110 компаний, в третьем периоде 120 компаний. И процентовка прогноза, мы видим, что растет от периода к периоду. И вне скобок стоит точность прогноза банкротств. Это 82, 85 и 94 процента соответственно. Ну а в скобках указана точность модели Альтмана в оценке финансово устойчивых предприятий. Это 75 процентов, 78 и в последнем периоде 84 процента. Интересно, что оценка по модели Альтмана совпадает с кредитными рейтингами известных рейтинговых агентств. Так, например, кредитный рейтинг известной компании Moody's практически. Фактически напрямую зависит от показателя по модели Альтмана, что мы видим из картинки. И еще один пример из отчета опять уже Альтмана, в котором видно соотношение рейтинга SP и э, значение по модели Альтмана. Что он сделал? Он взял 11 компаний с рейтингом 3a. Нашел, что э, среднее значение э, Z для них 5,02 ну и отклонение 1,5. Это значит, что если компания имеет значение от 3,52 до 6,52, то у нее рейтинг по шкале S&P Standard Poor's 3A. Ну, аналогично он сделал для остальных рейтинговых оценок. Перейдем все-таки к формуле. Точнее к формулам, потому как их несколько вариантов. И Первая – это двухфакторная модель. Простая методика прогнозирования вероятности банкротства. Здесь используются только два показателя. Это коэффициент текущей ликвидности и удельный вес заемных средств. То есть э, мы получаем балл Z, затем его сравниваем с нулем. И если Z меньше нуля, то вероятность банкротства меньше 50%. Z больше нуля вероятность банкротства больше 50%. Ну и если z равно 0, то вероятность банкротства равна 50%. Достаточно просто вычисляется. Формула на экране. Я думаю, что легко можете попробовать самостоятельно вычислить. Чем дальше число z от 0 в любую сторону, тем э, вероятность банкротства либо увеличивается от 50%, либо уменьшается от 50%. Это мы можем легко проверить. И перейдем к следующей формуле. Это пятифакторная модель Альтмана. Для э, компаний, которые торгуются на фондовом рынке, здесь использовано чуть больше показателей, э, 5 коэффициентов. И Z балл здесь мы видим, что он больше. И если Z больше 2,9, то это финансово надежные компании. Если Z меньше 1,8, то это рискованные уже компании, близкие к банкротству. Ну а в середине это зона неопределенности. Кроме этой модели у альтмана есть еще пятифакторная модель для компаний, которые не котируются на рынке. Есть четырехфакторная модель. Есть модель altmana Sabato, модель для развивающихся рынков, в том числе и для России. Есть также семифакторная модель. По семифакторной модели... Формула не встречается в интернете, то есть она если встречается, то она приблизительная, и по ней рассчитать можно только если обратиться в компанию, с которой работает Altman. Но я тоже не удержался, забил все формулы в Excel и получилось. Следующая картина. Взял компанию «Скетчерс», торгуется на фондовом рынке. Слева все данные из отчетов на последний годовой период. После расчетов получились следующие данные. Справа находится по двухфакторной модели. Оценка вероятности банкротства – это низкая вероятность. По пятифакторной – неопределенность. И по четырехфакторной модели – низкая вероятность. Мы видим, что есть разница. Более точная, скорее всего, это пятифакторная модель из здесь присутствующих. Но, наверное, лучше бы, конечно, проверить по семифакторной. Такой формулы у меня в руках не оказалось, но есть один ресурс, фокус, на котором используется как раз расчет по семифакторной модели. И мы видим, что здесь Z балл 3,26 – это нижняя граница безопасности а те компании, которые финансово устойчивы, имеют коэффициент 5,02. И шкала здесь как раз показывает, что банкротство в ближайшее время ей не грозит. Вообще коэффициент Альтмана предсказывает в ближайший год, что компания может быть банкротом, если этот показатель у нее очень низкий. Поэтому есть время вывести свои активы, есть возможность заметить вовремя банкрота. И этот коэффициент с достаточно большой вероятностью предсказывает как раз это событие. Так что будьте внимательны, проверяйте и оставляйте в своем портфеле только надежные компании. Напомню, что для облегчения поиска надежных компаний мы создали эффективный инструмент и определили список компаний для инвестирования. Если хотите больше информации, проходите по ссылке. До новых встреч!